Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщик Железная собака Мини Шириной гусеницы 500 мм Длиной базы 1250 На буксе установлен Двигатель Ланчин Мощностью 13 сил Также По желанию нашего одноклубника Была установлена тяговая звезда На 32 зуба Подвеска здесь катковая, мягкая Также были установлены Ручки с подогревом Двухрежимные. И по просьбе было сделано USB для зарядки навигаторов, мобильных телефонов. А буксировщик уезжает в Оренбургскую область, город Орск. А мы будем ждать фото и видео отчет от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока.